Всем доброго времени суток. Сегодня у нас снова будние агенты поддержки. Итак, сегодня мы будем играть на мазинке и отвечать на вопросы игроков. Итак, поехали. Итак, первый вопрос. Убрали в армии систему 12 часов? Ответ, да, вы правы, потому что в армии сейчас идет повышение только по отчетам. Итак, э, до этого был репорт. Я не стоял в АФК, у меня просто звезды в больнице не приняли. Э, вы можете снять розыск в Южхиме платно. Итак, мы ответили. Дальше. Лол, за что он меня ДБ? Ну, у меня ПРП сжал кулаки. Итак, мы пишем ответ. Вы можете написать жалобу на форум. Следующий вопрос. А в каком казино все игроки? Мы отвечаем. 313-й В... Казино города Южного. Следующий вопрос: как посмотреть, сколько времени на в сервере? Итак, команда, мой онлайн. Следующий вопрос: от Торрес Макендас админ. Пишем ответ: нет, потому что на форуме его нету. Также вводи мой ник при регистрации, за что тебе капниц, денежка. Итак, у нас поступил вопрос, не вопрос, дабл клик был, я нажимал. Я не поняла данный вопрос, поэтому я пишу, уточните ваш вопрос, пожалуйста. Сейчас у нас будет рпшка с ФСБ. Итак, вопрос, повышение за 12 часов в армию убрали. Отвечаем второй раз, да, вы правы. Итак, поступила жалоба ID 273 нон рп коп. Мы ему отвечаем 267 ID, вы можете написать жалобу на форум. Следующий вопрос. Без VIP, сколько машин с квартирой можно иметь? Мы отвечаем 114 ID, 2 транспорта. Следующий вопрос. Как по нику узнать номер человека? Отвечаем спросить у самого человека. Чтобы попасть в армию, обязательно ждать призыв. Ответ – да. Да, вы правы, конечно же, обязательно ждать. Следующий вопрос – как посмотреть, сколько часов я отслужил? Увы, но никак. Следующий вопрос – как узнать, сколько я играю? ID-99, отвечаем. Э, команда «Мой онлайн». Итак, следующий вопрос – сможете починить авто? Она перевернулась на э, прямом месте. Увы, но нет. Мы не можем чинить транспорты. Итак, следующий вопрос – как проверить онлайн сотрудников? Если вы лидер, то команда «Шов Алл». Также команды FINT и Members. Следующий вопрос. Почему так долго выкладывают объявление мое? ID 127. Не владеем данной информацией. Итак, следующий вопрос. Как продать авто? Э -э, отвечаем 198 ID. Команда SELCAR. Я чуть не написала по-английскому. Фух. Итак, следующий вопрос. Почему мост на Южном поднят? А, мой ответ. Эта система, ожидайте в скором времени он опустится. Итак, следующий вопрос. Чтобы получить военный билет, надо задание или по часам? Мой ответ. Нужно служить до пятого ранга. Итак, наконец-таки прибыло ФСБ. Не знаю, что мы сейчас будем делать. Смотрите, какие у них скины собак прикольные. Короче, следующий вопрос. Как насиловать? Команда из нас. Так, поступила информация о том, что у вас в опеке содержатся анаколотические вещества в лекарствах. Давайте проверим. Э, так, узнали об этом. Давайте. Э, итак, э, Так, сейчас я буду отыгрывать РПшку. Товарищи, у вас тут в медикаментах были найдены наркотики. Как это объясните? Вчера к нам пробрались наркоманы, которые заложили наркотические вещества. Мы вызывали полицию... Но она не приезжала. Мы вызывали полицию, но она не приезжала. Интересная версия. А, так. Так, так, так. Что дальше? Так, МИ предоставил пакетик с запрещенным веществом человеку напротив. МИ взяла пакетик в руку и посмотрела... Ми взяла пакетик в руку и посмотрела. Это странно, но мы пытаемся, мы пытаемся избавиться от этого. Вы задержаны по подозрению в продаже наркотических средств. На улицу. Так. Смотрите, меня просто надели наручники на меня. Рыжик, здравствуйте, что тут происходит, можно узнать. Все, меня посадили типа в тачку, и я теперь не могу двигать камеры. Смотрите, какие трой-рпшники просто. Ну и почему я не могу сама выйти из машины? Я же сама села в нее. Господи, я сама убийца просто. Смотрите, что мне предложили поцеловаться. О, господи, мне 50 тысяч дали спасибо спасибо большое Итак, на этом видеоролик подходит к концу если он вам понравился то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал а также если вы хотите дальше продолжение будни агента поддержки то пишите об этом в комментарии или мне вконтакте и всем удачи всем пока друзья